Вадьба заканчивалась. Когда приехали из ресторана, стали разбирать подарочки. Ну, мать есть мать, она же хочет посмотреть же. Открывает, вытаскивает, я-мое. Ну, бюст, хоть антикварная вещица. И мать как взяла и охнула. Ой, Мигель, это памятник на могиле. И ты че? Какой памятник? Люди от чистого сердца тут все дело". делают? Нет, ты че? Это, говорит, все. Это памятник на могилу Ну, испанцы, не очень такие суеверные люди. И вот как только первая авария, мать сразу говорит, ну что я тебе говорила? Ему не жива? Нет, это говорит, не кончится так. Приезжал автобус, который стоял на остановке. Дорога была свободна. И в это время на большой скорости пошла встречная тоже набор. Ему пришлось увильнуть. Хорошо, он водилок был хороший. Попал в стол. Если бы он не наехал бы в этот стол, он бы сбил людей. Но ну, что повезло ему, тогда уже медицина была хорошая, и ему переломы лазером делали под микроскопом как-то. Но долго он все равно лежат. Он получил тяжелые травмы, перелом ног, там, повреждение ребер и так дальше. И наши даже военные медики считали, что он не восстановится. Когда гипс сняли с него, когда он начал только ходить, он говорит, все. Я говорю, с таким характером, как ты, ты будешь еще играть. Ребята молодцы. Как маме надо ехать в больницу, ее всегда кто-то подвозил. Потому что она ездила и днем, и утром. Кашку возила и вечером ужин возила. Татьяна Михайловна вообще у меня дежурила. Личный секретарь была тогда, сколько звонков в доме было. Она на все звонки отвечала. Все нормально, будет жить, все на поправку. Вот так, молодцы ребята. К ним кто-то не ездил. И артисты и его там, друзья. И Трентенберг от него не вылезал, Леня. Валерка относится к категории людей, которые располагают все с первого взгляда. Он действительно стал симпатичен сразу и врачам, и медсестрам, и в больнице. Для него сделали специальную комнату, положили там гири, и он занимался там атлетизмом. И он какой-то неимоверно короткий срок стал на коньки. Если бы вы видели, как он первое время выходил на лед. Он, знаете, как кошка, вот когда видит воду, ей надо преодолеть эту преграду, она лапкой так легонечко трогает, трогает. Что это такое? Так же он первые тренировки выходил на лёг. Мы с Борисом наблюдали за ним. И потихонечку, потихонечку он входил в форму. Наступил момент, когда нужно было его выпускать уже. И вот мы с Константином Борисовичем Локтевым, вот тот был главным тренером ЦСКА, сидели и думали, против кого его выпускать. И мы решили выпустить его с команды Криво-Совет. Потому что очень многие игроки, Кремль играли в свое время в ЦСКА и были воспитанниками хоккейной школы ЦСКА. Тренировал команду Борис Павлович Кулакин. И вот день с ними, я поехал к ним на базу Все тут Пришел Борис Павлович, говорю, Борис Павлович, сегодня против вас будет играть Харлама. Можно я выступлю перед вашими ребятами? Он говорит, пожалуйста. Я пришел в команду и говорю, ребята, сегодня против вас будет играть Харлама. Вы мужики... Но я вас очень прошу, специально не бейте его. Человек после тяжелейшей травмы против вас выходит первый раз. Они говорят, наверное, успокойтесь, все будет нормально. Когда в лужниках во дворце спорта объявляли составы играющих команд и назвали имя Валерия Харламова, весь стадион встал, и овация длилась несколько минут. Вот какой популярности он пользовался. И у зрителей, и у игроков. Мы игрались против команды колесоветов. И наша была задача дать Валерке забить. И ни одну шайбу, а может и больше. И вот в этой игре он забил три шайбы. И вы увидели, какая радостная улыбка у него была на лице. После каждой забитшей. И он в себя поверил. И после этого Харламов стал Харламом второй раз. Я так сейчас помню объявление Диктора. Шайбу забросил Валерий Харламов, номер 17. И весь дворец спорта рукоплескал так, но я слышал, как рукоплескали автором золотых голов но вот такого душевного порыва, когда все стали и аплодировали. Долго-долго стоит Харламов и отлагировали благородство хоккеистов Крылья Совета. Это официальный матч чемпионата. И несмотря на это, они дали возможность Валерию Кушайку забросить. Жил на второй По соседству со мной жил дед Сережа, как мы его все называли. Я иногда приходил, играл на нашей коробке детской. Ну, хоккейной. коробка была во дворе в майке ЦСКА. Все-таки же была маленькая майка по размеру с номером. И дед Сережа как-то подошел, говорит, что, Говорит, ЦСКА играешь. Я говорю, да. Я говорю, У меня говорит, там внук играет. Я говорю, кто? Валерка Харламов. Я говорю, ну да ладно, дед, ты перестань, говорит, какой Харламов, ты здесь еще ходишь. Он говорит, ну ладно, говорит, посмотрим. Я как-то на нашу каташке, дом думал, может, Белая Волга, 2.017. Кто же к нам мог заехать на «Волге» в то время, все с такими номерами. Вдруг дед Сергей, подружка с Валерием Борисовичем выходит из подъезда и так мол, ну что? что съели, так он горд был, что у него внук такой замечательный. Но он все-таки подозвал меня и сказал, «Валерка, вот этот вот играет в ЦСКА». Что меня потрясло, все-таки уже был суперзвезда в то время в и, ну, в общем, нормально, поздоровался за руку, потрепал мне по волосам и сказал, что надеюсь, что мы с тобой вместе еще поиграем». Он так усмехнулся, своей улыбкой, глаза насверкали. Я сел в машину, но я У меня была небольшая квартира, Сетунский проезд около Киевского вокзала, между Киевским и Мосфильмом. Валера привез парня молодого к нам в гости и говорит, это будущий, выдающийся хоккеист. Ты не смотришь, что у него зубами плохо там. Это он выдал, он говорит, случайно говорит, на машине ехал, чуть-чуть перебрал, упал с эстакада, я, говорит, потом ехал перед милиционерами, его отмазал, но удачно упал. Машина перевернулась и стала на колеса. Это был Фетисов. Славочка, молодой парень такой, очень добрый, преданный, но он на Харламова смотрел как на Бога. 76 шестой год я полностью начал подготовку к сезону с командой мастеров. Меня сразу поставили в пятерку Петров, Михайлов, Харламов, Цыганков и я. Владимир Борисович. а не помните такого пацана с Карменского шоссе. Это ты же был? Я говорю, да. Ну, елки-палки. Говорит, что же ты молчал-то раньше? Я говорю, ну как, неудобно было. Ну как же, Я говорю, помню, дед Серегу постоянно про тебя напоминал, что там пацан растет, будет хороший, как есть. Национальная идея, которую мы сейчас все ищем, и которую никак не можем найти, в то время национальной идеей, конечно, был хоккей. Вот эта удивительная хоккейная история началась с Олимпийских игр в картины Дампец. Когда впервые наша хоккейная дружина разбила вообще хваленых канадцев, американцев, шведов. Уникальная совершенно сборная наша, которая выиграла Олимпийские игры в картины Дампец. Бобров, Бавич, Шувалов, Кузин, Уваров, Крылов. Впервые поехав, они сразу получили золотые медали. Заключительный хотенье матча Олимпийских игр окончен. Победа за советскую команду. Итак, команда хоккеистов Советского Союза одержала тройную победу. Она чемпион Европы, она чемпион мира и чемпион Олимпийских игр. И хоккей стал любимой игрой, конечно, нашего народа. И потянулись мальчишки, которые раньше отдавали свои привязанности другим делам спорта. Это был 56-й год. Тысячи москвичей, несмотря на сильный мороз, встречались замечательных спортсменов. Первыми прилетели в Москву хоккеисты, чемпионы Олимпийских игр мира и Европы. На площади перед аэровокзалом состоялся митинг спортсмены тепло встретили своих товарищей им были преподнесены цветы и даже вот такой вкусный подарок они были настоящими героями на их примерах наверное вот воспитался валера Харламов, володя петров до них еще были александров альметов безусловно старшины вот но мне кажется что вот наибольшего рассвета, вот филигранности какой-то, э, удивительного спортивного азарта, вот, мне кажется, наша сборная достигла вот три формации. И, конечно, Валера был душой команды. Сразу хорошо сказал. Мы из Динамо, они а из ССК, мы друзья, но... Когда выйдешь на лед, у меня друзей нет. Тогда лучше не выходи играть. Если будешь так вот, э, бей меня, но только честно. <звы> Против него было тяжело играть, потому что он взрывной, он отпустит шаги. Вроде она твоя, а он раз потом берет на ногами переберет и уходит. Но я ему говорю, Валерий, в центр не ходи, в борт, пожалуйста, центр мой. «Я тебя тут могу ударить». Он говорит, понял. Ну, получалось так, что и... он же напористый, он лез. Он не боялся и синяков, и шишек. Вот мы на поле подберемся с Валентин, друг другу ударим, там больно. А потом выходим и говорим, ну, куда поедем, где отпразднуем синяки и шишки». Это лучшее время был, Не забываем собирались вместе четыре команды. Московская. ЦСКА, Динамо, Спартак, Крылья. Человек 10-15 на улице Горького в ресторана Якорь. Мы говорили, сегодня у нас выходной день, у нас неделя перерыв. Давайте устроим себе день отдыха. Какая сегодня будет струя? Шампанское, вино или водочное? Давай сегодня шампанское. И вот пили только одно шампанское рассчитываемся как ники-бэники на кого выпадет тот платит а потом в следующий заходим тебя уже выкидывают, ты не платишь рассчитал другой платит и вот так до конца улицы Горького кто там не в состоянии уже был идти на такси записку и отправлять домой 1977 год. Тихонов сменил на посту главного тренера ЦСКА Константин Борисовича Лобкина, поскольку так решил Андропов. Хотя Андропов болел за Динамо. Но он сказал, встречаясь на Лубянке, с Тихонов, пригласив его туда. Виктор Васильевич, конечно, я хотел бы, чтобы ты тренировал Динамо. Но все игроки-то сборной, почти все собраны в ЦСК, поэтому ты должен возглавить и ЦСКА, и сборную. Полтора часа мы с ним разговаривали, он говорит, Виктор Васильевич, что если бы возможность была вас перевести в Московской но указание обрежнее вас перевести в ЦСК. Я говорю, вы знаете, что одно это команда ЦСКА, а другое это команда сборной команды. Две команды. Я просто не справлюсь. Он говорит, Виктор Васильевич, нет. Справитесь, и вам придется работать очень много. Через неделю меня снова вызвали в Москву, и когда Юр меня напутствовал второй раз, он сказал, вам карт-бланш мы даем, вы можете любого игрока, который вы посчитаете нужным, освободить. Мы знаем, что там, какая ситуация. Любого. Я говорю, Юрий если я приму команду, я думаю, что я освобождать не буду, потому что там великие игроки, на которых я могу подготовить к следующее поколение. Он сказал, Виктор Васильевич, они могут играть. Но если они раньше выигрывали, там под 6, там, под 5, то сейчас 2-3 шайбы. Это мало. Мы знаем, какая там ситуация. Все в дисциплине. Не считайся, наведи порядок. Дисциплина. Вот с чего иначе. Конечно, это сопротивление было большое. Очень большое. Я оказался тогда в ЦСК, как Белый ворон. Мне говорили, что так у нас не привыкли. А я говорю, я должен. Передо мной поставлена такая задача. Справлюсь, значит, нет. Если не справлюсь, я должен уйти. Сложность в чем еще была? Принять команду. Я приходил в команду, которая выиграла чемпионат Советского Союза. И, конечно, надо бы все. Я уже в то время был капитаном команды. И был представлен Виктор Васильевич Кихин. Мы начали работать, Хотя в то время... Мы его как вот, тренер не воспринимали в то время. Потом а прошло какое-то время, и все пошло нормально, Валеров не знал, что его ждет с приходом Тихона. Все-таки Тихонов это был человек со стороны. Это был человек из Динамо, это был человек из Риги, это был человек, направленный Андроповым. хотел из команды сделать робота. Ему звезды не нужны были, потому что со звездами тяжелее работать. У каждой звезды есть свой характер. Конечно, он не долюблен вот эту тройку Петров, Михайлов Харламов. Суть такая, что он и, и разбил эту тройку, когда перевел Харлама в одну звено Михайлова и Петров в другую. То я им сразу же на сказала сказал, я говорю, если он вас раздернет, вы по одному, кроме Харлама, никто не сыграет. Вы только сильный, сильный, только тройки. Это было в Ялте. И вся команда, во главе с Тихоновым, отдыхала там. И я их пригласил на концерт. Пришел Валерий, Володя Петров, пришел Цыганков. И я им предложил на утро поехать на рыбалку. Мы договорились, что мы поедем в мужской компании. Я дружил с моряками-пограничниками. Командир отряда дал мне катер. Мы загрузили в катер необходимое для рыбалки шампанское, водочку, закуску. И поехали в открытое море. Мы договорились так, что будем прикасаться к спиртному только после выловленной рыбы. То есть кто поймает... Тот имеет право, значит, как говорится, остаканиться. Ну и так получилось, что Валерию везло. Он вытаскивал сразу спиннинг с 10 крючками. И у него на всех 10 крючках было по рыбке. И вот после каждой выловленной рыбки и после каждого выпитого стаканчика, значит, он обязательно бросался в море. И у него смешное было выражение такое Валерки. Он говорит, ну что, мы рнем? Мы рнем. И он бросался, так сказать, в море. Выпил он немного, в общем-то, выпил шампанского. Но как раз море было не очень спокойное. И его укачало. Я сразу дал команду на берег. Пришли, но он ну, никакой. Бледный, как смерть. В общем, такая вот качка морская на него подействовала. Плюс еще шампанское. Мы его зароченьки белые и домой в гостиницу Ялта. Принесли в номер. А Ирана такая, вот, кстати, красивая, высокая. Девушка была. Она говорит, ну, какого я его отправила вам, и какого вы мне его вернули? Я говорю, ну что ж, получилось, качка была большая. Она говорит, понятно, качка, да. Ну, говорит, этих-то я знаю, говорит, Иосиф, но вы-то как-то себе позволили? Я говорю, я ничего не позволял, у меня сегодня концерт. После концерта, возвращаясь я в гостиницу, и в моем номере с моей женой, с Нелли, сидит плачущая Ир. Она так держит руку. Я говорю, что случилось, Сира? Она отнимает руку, говорит, а вот что случилось, у него такой огромный синяк. Я говорю, а что случилось? Она говорит, ну что случилось? Ему плохо. Я наклонилась над ним и говорю, Валерочка, милый, любимый, тебе плохо? Он открывает глаза, говорит, как даст говорит мне? говорит, Уходи, у меня жена есть. Я говорю, так ты гордись этим синяком. Ты видишь, он в таком состоянии помнил, что у него жена есть. долгожданной гитаре я тихо признусь, осторожно и бережно, трону струну. Ну, а когда там в ресторанах и или где-то в кафе отбьется, отдыхали, любил потанцевать, как только начнется это новое. от зари меня, зари, и понеслось. Все, уже не удерживайся. Пляс идет там момент. Только из родной он ну, там типа-то хватало, там все-таки станции кофе тоже была. От зари, да зари, от темна да темна, о любви говори, пой, гитарная струна. Я гитару настрою. На лирический лад И знакомой тропинкой Уйду в звездопад Быть счастливой, как песня Попрошу я ее И гитара взорвется Как сердце мое 1980 год ⁇ это был трагический год для нашей страны, ибо наши войска вошли в Афганистан. Мы жили в Америке, в атмосфере недружелюбия, в атмосфере конфликта какого-то жуткого. Когда мы приходили на спортивные соревнования, нам, конечно, русские убирались ВОН, наши делегацию чуть-чуть не оплевывали. Точно так же и относились к нашим спортсменам, которые представляли нашу страну на Олимпийских играх. Мы жутко болели. Мы переживали за каждую игру. Мы ходили, кричали, срывали голоса. Ребята выигрывали все матчи. И был только финальный матч с командой Соединенных Штатов Америки. Команда была составлена из студентов. Ну и ребята были стопроцентно уверены, что они выиграют олимпийское золото. И что вопросов нет. Ну, наши великие хоккеисты проиграли пацанам. Какой-то Жуткое, такое страшное высотство происходило. Наших этих монстров, лучших в мире, размотали эти ребята в момент. И Валера не пошел на награждение. Он снял форму и к нам на трибуну пришел. Я говорю, а что ты не пошел? Он говорит, знаешь, я не, не люблю серебро, получил. Это для меня позор. Все были настолько огорчены и шокированы были просто, потому что мы уже спокойно пошли на хоккей, зная, что это олимпийские чемпионы будут играть. И вот что-то случилось. Ребята жили в тюрьме. В Легплессиде была тюрьма для малолетних преступников. Она только новая была выстроена. Ее заселили нашими спортсменами. И Валера, когда мы стояли на трибуне, он тогда говорит, вы приедете, когда к нам в тюрьму выступать, концерт. Придите чуть-чуть. И мы, конечно, иосиф Лева Лещенко, я, Цунки, набрали водки нашей русской и корки, и протащили туда, к нашим. И вот мы зашли к ребятам и мы ну ладно, ребят, ну что делать? Хотели с радости выпить, выпьем с горя. Мы ребятам допинг позднее правда, дали по камерам, они махнули. Немножко освободились от жутких мыслей, потому что для них это была трагедия. У нас произошел тогда очень серьезный разговор с ребятами после Олимпийских игр. Я шестерых не взял на, на первый кубок Швеции в 80-м году. И не взял капитана команды Васильева. Мне долго уговаривали руководство, большое руководство. Нет, нет. Ну и практически я отказался. То есть нарушил я вот те указания, которые давались обычно любому спортивному руководителю. Как сказал, я выезжаю, глава моя на плахе. Если я проиграю кубок Швеции, значит все, я ухожу. К счастью, мы выиграли. И потом был большой совещание цокапарти по футболу, и по хоккею. Павло сказал: что вот здесь сидит один из тренеров, который не подчинился указаниям руководитель споркомитета ЦК партии. И это Виктор Васильевич Тихонов. Я считаю, что только так и надо руководить. Дисциплина. Не случайно э, Виктор Васильевич из в мире, знаете, как зовут? Мистер дисциплина. И говорят, Виктор, как ты говоришь, работа, работа и дисциплина. Это мне иностранцы говорят. С самого молодости я болел за циска и за тройка. Михайло Петрович Харламов. И вот судьба всего так, что мы познакомились и очень близко тружили с семьей Харламовым. Валера был очень добрым человеком. И я всегда молился за его, что он всегда вернулся здоровым, потому что Валерка играл очень тонкий. Надо сказать, играл очень мягкий, даже незаметно, как быстро он менял свои места, и очень часто получал жесткие удары. Я помню, однажды, когда я был в стадионе, они проиграли. Ну, он начал мне подкалывать, что значит не так ты молился, что мне проиграли. Вот я говорю, слушай, валеры надо играть, и не молиться. Я говорю, молиться надо в храме, а в стадионе на льду надо играть. Однажды, когда сборная готовилась к Кубку Канады в Аркангельске, я приехал навестить Валерку. И впервые в жизни он попросил Лёня, сходи к Моисееву. Моисеев был второй тренер, Ну, под видом какого-то интервью, может быть, задашь несколько вопросов по подготовке ЦСКА, спроси, возьмут меня на Кубок Канады или нет. Я пошел к Моисееву, вкладывал один вопрос, второй, третий, четвертый. И так, между прочим, спросил Игорь Иванович, а, ну, а что это? Я говорю, Валера-то как, может, потом поедет после Кубка чемпионов на Кубок Канады? Моисеев сказал, да нет, не поедет он, он не готов, он не поедет. Потом был Кубок чемпионов в Италии, где Валерка стал лучшим нападающим. Тут в газете было написано, что Виктор Васильевич его не взял из-за того, что он физически не готов. Но как так? Он в Италии лучшего получает, а в сборной он не готов. Виктор Васильевич потихоньку изживал это звено. Петров Михайлов ну ему не нужны были игроки, которые он не мог управлять. Первый это Михайлов, второй Петров, и третий остался. Харламов, кого нужно было потихоньку сплавить. Для меня не существует, сколько ему лет, 16 или 35, сколько имеет наград, 10 наград или никакой. Существует один для тренера момент. Он берет тех, кого считает данный момент сильнее. Для него это был шок, что его не взяли. И он даже не понимал, почему его не взяли. Причем тогда ему было сказано это буквально накануне перед отлетом. Хотя он собирался лететь в Канаду. Он же любил очень играть в Канаде. Почему он любил? Он говорит, там силовая игра. И вот чтобы понять, что ты действительно хоккеист, надо вот именно играть с канадцами. Вот силовая игра его очень увлекала. Я говорю, ну как же там, вы же разбиваетесь. Вы же, ну, калечите себя. О нет, вот эта игра настоящая. И когда он позвонил мне, сказав о том, что я не еду в Канаду, приезжайте к нам, я бросила все и поехала туда к ним. Я поняла, что он очень тяжело переживал. И мы с ним тогда так вот сели с Валерой, я говорю, Валер, ну и ладно, что ты не поедешь, давай мы с тобой кончим институт». Галина Михайловна, вы правы, давайте кончим в конце концов. Но ну, сколько же я буду тянуть институт? А вы знаете, что я иду почти на красный диплом. Я уже был капитаном команды. Перед отъездом они объявили список, кто едет. Конечно, он был обижен, переживал сильно. И в этот же день он отъехал. Вернулась из Ялты, привез ее Валера поздно вечером. Ну и мы поужинали, было уже поздно, легли спать. я распала как сурок. Валер не мог спать, просыпался каждый час, наверное. Ну, я тоже думаю, ну, что же с ним случилось. Потом утром я рассказала, ты не задавай ему лишних вопросов, его не взяли в Канаду. Может быть, я подумал, он на почве, это, он так беспокойно спит. Ночь прошла, утром встали, они восемь 8 часов позавтракали. Ира говорит, я поведу машину. Я говорю, Валер, ни в коем случае не давай ей машину. Он говорит, нет, нет, я не дам, потому что мне, говорит, еще нужно их развести. Ну, я говорю, ну, езжайте. И уехали. Седьмого утром звонит Татьяна Михайлова. Быстро приезжай ко мне. Валера разбился. Приезжай скорей. Вылетаю, как на зло, Ни троллейбуса, ни автобусы, а бутырка забита, ни такси. Ну, нашла частника, вся реву и не верится. Еду, водитель меня спрашивает, что у вас случилось? Мне сказали, что у меня брат разбился. Приезжаю к Татьяне домой, а там бедная Андрюшка, сын младший. Тетя Таня, они уже уехали в морг на опознание. Вы сидите, ждите. Вот я сидела, ждала, потом Татьяна оттуда мне звонит. Говорит, да, это Валера. И все. Ужас. Потом по радио пошла информация. Сразу же. Потом пап пришел. Мы домой все приехали. А у нас же проблема. У нас же завтра мама должна приехать. Мать все время ехала в поезде из Испании. А матери слабое сердце было. И надо было так сделать, чтобы в поезде она не узнала об этом. Я что-то по радио не услышала. А весь мир к этому времени уже знал об этом. Мы вечером должны были играть товарищский матч с канадцами. Мы идем в Виннипеге. Нам на дороге канадцы говорят. У вас трагедия в России. Говорит, Мы говорим, что такое? Да Харлам погиб. Мы опешили вообще. Ну, Сначала не поверил. Потому что мы только увидели его, мы прилетели только. Вечером по всем программам показали, как он Харламу забивает голы канадцам, рассказали о нем. Мы пришли к Тихону и попросились за, за свой счет прилететь на похорон, то Тихонов нам категорически запретил. Для меня, наверное, для каждого хоккеиста было Потому такого спортсмена потерять. Собрались все ребята, поминули, выпили по 100 грамм водки все. Приехали корреспонденты, привезли фотографии, когда он лежал в ЦСКА. Ну и сразу же все ребята на Тихону. Во-первых, ты виновник, что Харлама не взял. Если бы взял он, у нас такого горя бы не было. Не верилось. Только вчера человек пришел, даже после того, как его а, отцепили, несправедливо, только вчера он наступил на горло, зашел в автобус и пожелал всем удачи, и вдруг сейчас его больше нет. Вечером мы хотели матч отменить, но канадцы сказали, нельзя, уже народ только собрался. Все в черных повязках вышли. Минута молчания. Все канадцы голову опустили. Все люди, гуляя по улице, подходили, останавливались, приносили соболезнования, произносили имя Харламов. После 72-го, конечно, он сделал там революцию в хоккей. Он как там национальный герой. Я думаю, что его больше знали там, чем у нас в России. как встречали, ужас. Чтоб не догадалась, чтоб ничего. А я ее не встречал, дом остался, а дочка встречала. Ну, она приехала говорит, что-то такое грустно. Я говорю, спина болит у меня. А, говорит, радикулит тебя. Я говорю, да. А со мной истерика началась. Я ушла в ванную, истерика. Она сразу, кто там плачет? Ну, сказали, Татьяна. А ты что? Ну, она сказала, Валерик разбился. Ну, сразу неплохо тоже уколы ей. Как странно все. Когда она в школе училась, и они куда-то ездили с подругами, и подошла цыганка к ней. и Говорит, давайте погадай. Потом она мне рассказывала. И, говорит, сказала ей, что ты... Выйдешь замуж за большого человека, будешь жить счастлив, но проживешь ты мало, 25 лет. И когда вот отпраздновали ей 25 лет, она встала и сказала, ну вот видишь, мне нагадали 25 лет, а я жива. Ой, только тогда я за голову схватила, думаю, боже, и вот тут у меня пошло все это. Вот страх какой-то меня обуревал, я все ждала, дома. ой. Не дай бог, как пережить вот эту черту. Я вот не могу понять. Ира сидела за рулем, когда он ей дал руль, что. По-видимому, он ей хотел помочь. Он ее так обнял. Хотел, наверное, вырулить. Удар сзади пришелся, что Валеров сразу в затылок, а Ир выбила ее из кабины. Асфальти лежал 10 минут. Я умерла, спросил, как Валера. И все скончалось. Когда водитель грузовика увидел развязку и еще к тому же узнал, что это Харламов, то он обхватил голову руками и зарыдал. Прощай, с Валерой пришлось продлить еще на два часа. Была огромная, колоссальная очередь, в Ледово, говорится, Там через забор лезли, очередь от метро прям. Много народа было. Народ шел, шел, шел, шел. Потом перекрыли, потому что надо было уже везти на кладбище. В 81 году даже природа откликнулась. Был жуткий ливень, когда шла эта грустная процессия по ленинградке я помню я помню почему-то четко что мы ехали и какой-то мужчина выскочил на дорогу дождь и, и стал на колени На кладбище раз. раз поступал, дождик пошел. Гром, дожик, Там, говорят, это вся Москва плачет. Говорили, когда дождик пошел. И потом вдруг. Солнышко. Конечно, это да, трагедия, которую не мог оставить равнодушно почти очень многих людей советских, Простих граждан. Он был любимец. И в Армении, и в Грузии, и в других республик Союза. Его очень любили. Когда говорили Валерий Харламов, это что-то было другое. Дети любили, прости, пацаны играли, простите мое выражение. Михайло Петров, Харламов. Вот так для них это было символом хоккея. Только когда прилетели в Москву обратно, и приехали на могилу, то я понял, что Валерий Борисович все больше нет с нами. Не хотелось верить до в в последней минуты. Это был шок, это была потеря друга. Тяжело, конечно. Уже вспоминать 20 лет, а вот вс ⁇ Валера погиб в четверг, 27. -го. Я его видела в среду. Вот Когда его не взяли в Канаду, он приехал сюда. Я утром выхожу, смотрю, его волга стоит. Ну, я до магазина иду обратно. Смотрю, он около машины. Ну, собственно, встретились. Валера так гладко выбрит был, и лицо было очень бледное. Я так что-то думаю, господи, что какой он бледный, как, как покойник. Это я про себя подумала. Ну, и прохожу, он говорит: о, Чижик, привет. Я говорю, привет. Ну, какая говорит, ты ранняя птичка? Я говорю, ну я говорю, что же делать? Я говорю, приходится. Ну, и я поднялась домой, а он сел уехал. И в четверг, на следующий день, узнали это. Шок, конечно, дает не то слово. Просто было как-то непонятно. И не верилось, и непонятно было, почему. А, кстати, он все время... Я не знаю, как это у него приговорка такая была. Но он когда с кем-то разговаривал, и если человек сразу не понял, и переспрашивает. И он никогда не повторялся, а говорил «тлист ли». Он немножко... Картавер, и он говорит, 33, вот почему у него 33, это было как бы, ну, 33, так он себе 33 наговорил. Я год назад и мужа похоронила, и я могу сказать, что я и мужа своего любила. Ну вот, видимо, это два мужчины в моей жизни, которые так со мной останутся. Один не был моим мужчиной, не был моим любовником, но все равно так они у меня вдвоем и, и живут во мне. Очень так все смутно, мне только по фотографиям, которые дома остались, все. В памяти образ какой-то вот создан, фотографии по кино. Так вот он до сих пор жив в моей памяти. Вот как мне его представили, такой вот он у меня. Валера очень хотел Сашу отдать футбол. Я говорю, нет, Валер, мы будем продолжать династию твою. Он говорит, ну как ты будешь в 7 часов ездить на тренировку с ним? Я говорю, буду. Ну, давай. Нашел коньки, и в три года мы его поставили на конечки. Он у нас ходил дома в коньках, чтобы ножки немножко крепли. А потом, в 81 год, в ноябре, я его отвела к ССК, к Чебарину. Взял его. Вот так у нас пошла хоккейная династия. А нет у меня, то, чтобы дом не сидела, я ее отдала в фигурное катание. Покатались мы немножко, у нее бронхит начался. Она очень любила лед. Ела его как могла. Нет, я говорю, пойдем в свой клуб родной. Пошли и отдала ее в художественную гимнастику. И вот она дошла до мастера спорта по художественной гимнастике. Кончила сейчас институт. Мы ехали на соревнования в поезде. По гимнастике. Куда-то мы ездили. Я лежала на полке, спала. И сплю, и вот мне какой-то образ. Вот я знаю, что это мама. но я так вот, ее не видела, вот так вот, вживую. Ну, как по фотографии. И она, ой, там, дочь, Ну, я не знаю, вот, как-то меня взяла за руку. Все такое, прям солнце, все так красиво. Вот, и она... Я вот, главное, вот так вот держу ее, то есть в руке, ну, так, аж так и проснулась в клапке. вот, и она, ой, смотри, как здесь все красиво, я так, ой, мамочка, мамочка, она такая, ну ладно, мне пора, и как стена, раз, так выросла, прям все потемнело, сразу так я проснулась, у меня подруга будет, а я у меня прям проснулась, у меня слезы. Сегодня мне одно издательство позвонило, очень такое именитое российское издательство, позвонило и говорят, вы не могли бы э, сказать несколько слов, мы знаем, что вы преданный хоккею человек, не могли бы сказать несколько слов о современном хоккее. Я говорю, вы опоздали на 20 лет ровно. В 1981 году я завязал с хоккеем. Вот как ушел Валера Харламов из жизни, я перестал ходить на матчи перестал ходить на хоккей потому что это мало того что ушел ну как бы лучший игрок мира ушел в Я выступал в майке ЦСКА. Команда ЦСКА выиграла 32 раза чемпионат СССР. И мне еще посчастливилось стать чемпионом СССР в майке ЦСКА. И начиная с 6-летнего возраста, когда тебе первый раз даже не то, что отдели майку ЦСКА, а просто нам пришивали эмблему на грудь, эмблему ЦСКА, нас воспитывали, что если ты выходишь на лед, без разницы, какая-то игра товарищеская, международная, или на первенство Москвы, ты должен даваться полностью, потому что ты представляешь тех великих игроков, в данном случае, можно сказать, и Харламова, и Петрова, и Михайлова, потому что у них такая же эмблема.